Она уже не такая как бы завуалированная, скрытая, как информация второй категории. Она как раз очень сильно очевидна. Написана на книжке магия, значит там про магию. Написано магия, значит магия, написано оккультизм, значит оккультизм, написано алхимия, значит алхимия. Написаны энциклопедические слова, значит он. То Все серьезно. Что написано, то и есть. И это...